Друзья, всем привет! У меня для вас отличная новость. 21 апреля в 18.00 по Москве состоится предстарт нового классного матричного проекта от надежного админа. Проект называется «Исполнитель желаний». Это джин, который исполнит 100% ваше любое заветное желание. В этом проекте 100% вы сможете осуществить любую свою мечту. Будет это там дом, машина, квартира, путешествие или какие-то маленькие хотелки. Почему? Я вам сейчас все подробненько расскажу. Маркетинг очень интересный, маркетинг очень короткий и маркетинг очень денежный. А самое главное, здесь есть свои нюансы и плюшки, которые понравятся каждому партнеру. Итак, проект «Исполнитель желаний» состоит из семи желаний. И а, каждое из этих желаний работает абсолютно по одинаковому принципу. Здесь две одноуровневые бинарные матрички и третья матрица одноуровневый Тринар. Итак, что будет происходить при движении по первому желанию? Первая матрица будет всегда накопительная, во второй матрице с первого места у вас всегда будет возврат денежных средств. В третьей матрице первое место всегда будет переход в следующее желание, за счет чего будет более быстрое прохождение по желанию. Со второго места в третьей матрице у вас будет появляться клон в это же желание и денежка на вывод. С третьего места вы будете получать денежку на вывод, и здесь работает семиуровневая реферальная программа. И внимание, одна из вкусных фишек проекта в том, что по реферальной программе вы можете зарабатывать, даже не оплачивая ни одного желания в проекте. То есть вы будете приглашать людей, люди будут двигаться по желаниям в проекте, зарабатывать деньги, а вы за это будете получать реферальные вознаграждения. Вход в любую матрицу в любом желании доступен без прокупки предыдущей матрицы. Давайте немного пробежимся по тому, сколько же можно заработать в каждом из желаний. Итак, в первом желании вы на вывод будете получать три раза 10, 20 и 20 долларов и того 50. Во втором желании вы на вывод получаете 30, 50 и 60 долларов и того вместе. Во втором желании вы заработаете 140 долларов. Это без учета реферальных. В третьем желании вы заработаете на вывод 90, 140 и 180 долларов и того 410 долларов. Четвертое желание вам принесет 270, 400 и 540 долларов, итого на вывод 1210 долларов. В пятом желании вы заработаете 810, 1220 и 1620 долларов, итого больше 2000 долларов. Шестое желание принесет вам больше 10 тысяч долларов. И обратите на то, какие реферальные вознаграждения вас ждут. Они с каждым желанием также будут увеличиваться. Седьмое желание принесет вам больше 100 тысяч долларов. И еще одна фишка проекта в том, в каждой третьей матрице, когда выходят клоны, то они выходят во все предыдущие желания. Вот такой интересный проект стартует совсем скоро, поэтому успевайте заходить на предстарт. Расстановка будет по времени регистрации и на распределение по реферальной привязке. Под этим видео в описании будут все ссылки на каналы и чата проекта, поэтому обязательно подписывайтесь на канал и вступайте в чаты, чтобы не пропустить всю необходимую важную информацию. Проект удобно пополнять с любой платежной системы, начиная от PerfectoPair электронных кошельков, а также через фрикассу вы можете оплатить напрямую со своей банковской карты, а также любой криптовалютой. Друзья, не теряйте время, собирайте свои команды, чтобы зайти в проект уже с командой, стартануть очень легко и быстро и исполнить все свои семь заветных желаний.